Привет, дорогие друзья, с вами Стив и сегодня я начинаю записывать летсплей по Майнкрафту. Да, я не знаю, какое это, какая-то уже часть. Ну, не часть, а ну сплейф я уже много записываю. Ну, какая часть, я обычно не знаю. Так, все, сейчас мы записуем ка теперь. Добываем и берем факелы они нам должны пригодиться так все взяли и я думаю то, что вот три шерсти мне все таки очень надо нам очень надо все еще вот это с одной все и как вы видите тут деревня есть рядом но меня она пока что не очень интересует еще там да, у меня есть джунгли и рядом храм ну я думаю многие видели как я ну на этом синди играю ну я не знаю может кому то интересно поиграть может нет ну вот, короче я сейчас процент так сейчас синдром вот он вы прям так списываете с минусом то без минуса не получится так все у нас много досок теперь делаем игрестак И кирку. Все. Теперь у нас есть кирка еще. Ой, и там как раз железо есть. Мне повезло. сложный кажется но он точно не на мирный. так все я думаю 16 камнем не хватит каменные инструменты. Так, все две кирки. Все две кирки. Так, сейчас два топора. Так и два меча. Все, мне ровно хватило буду разберусь в чате разобрался в чате и теперь не знаю что теперь дерево надо добыть и поесть хотя нет поесть у нас уже есть так надеюсь по достижениям мы нормально сейчас дома да нормально так, еще быстро крафтим печку, пока не забыли. ресурсов нету. Точно там еще железо должно быть. А, не лагай. Так, все еще добываем уголь, чтобы было на чем жарить и железо, чтобы было что пожарить. И теперь это есть ресурсы, чтобы пожарить и, что, и чтобы чего жарить. Только это надо влавить. Кстати, я знаю, где тут. На этом сине рядом есть... Ну, не рядом, а около... Как там? Этого... По... Близаба, как называется. ну там такая вот крепость ну точно в катакомбах там около них есть спалник со скелетами или со скелетами неважно главное чтобы не лагала все вот не лагай еще уголь сейчас нам любые ресурсы нужны даже камень Сколько мне его не хватает. Жалко то, что вот броню из угля нельзя делать, ну, хотя бы из земли, которую мега быстро тратится и вообще. Ну хоть хотя бы броня какая-нибудь будет. Любая. Хоть из досок и из другого чего-нибудь. Из досок тогда можно загореться и очень долго не потушиться. Ну, доски, по идее, горят быстро. Всё, у нас уже есть один опыт. Как это полезно. Пробывать время в шахте, получая опыт при этом. Сейчас там кажется была очаровальня. Ну, я поставила чаровалнюю, кажется. Либо нет. Около этого. Как там? Около деревни. Точно. И так что там должен быть. Да. Ой, чаровальня там должна быть, короче. И книжками такая вот окружена. Ну, в общем, я думаю, вы поняли. Так, я поставлю факел. все теперь у нас есть пять железка так, все забираем ого А это тут, -то. понятно просто тут должно быть две щелины я помню. И сейчас я попробую прийти назад наверх. так сейчас я быстренько пропишу команду, чтобы вещи не выпадали. Так, все. И наверх. Побольше. <сосим> а, а, -а, а, быстрей, быстрей! Шестьдесят семьдесят. Ааа, мы не успели. Блин, что за невезуха? Продолжение -за заново туда идти. Только не по шахте на этот раз. Ну, я уже помню, куда нам надо чтобы попасть наверх так вот кажется я был тут и да да она ну. и сейчас нам надо спуститься вниз Не знаю, как я сделать, одно я все таки знаю и даже уровень получили так тут должен быть крипером я их ушатаю. конечно, тут он играл вот на этой шахте, и по-моему, тут рядом где-то должно быть золото, так, скелет, сдохни, сдохни, сдохни, так, вот, вот тут вам где-то, нет, вы серьезно? Ну ладно, блин, оно мне нужно. Добыли, теперь добываем лазурит. Да, все таки можно этим добыть. Теперь угля. Много угля. Я, я думаю у меня достаточно и не знаю куда сейчас еще поищу что-нибудь короче я возьму сейчас зелью зелье ночного зрения зрения а потом мне не хватит факелов чтобы это все тратить так что придется взять зельку уже немного еды потому что хп кончается итак все я взяла зельки Сейчас не знаю. Сначала поедим, Ну, а затем включим весь свет. Так, все. Теперь нам все видно. Наконец-то. Так, теперь вот сюда вот наверх залезть наверх так все у нас нормально добыто пока что Все, думаю, 38 камня нам достаточно, чтобы докопаться, вернее, дойти. Хм, вот тут вот, уже теперь можно нормально добыть это железо не кирка, ну по крайней мере мы сделали запасную все, у нас уже 25 кусков железа все еще станет еще больше что за что мне это придется камень добывать вместо железа так же эффект пропал все я пошел в деревню больше некуда идти. Так, тут? Нет. Зомби умер. Неожиданно. Так, четыре глаза. Э, я тебя убью. Иди сюда. Погоня значит. Ну окей. откройся дай мне опыта дай мне опыт у сдохни у вас у вас у вас у вас у вас у вас у вас у вас нет, нет, Вот что он наделал? Из-за него я сейчас всех носатых убью. Только одного оставлю. Какого-нибудь. Все, Сейчас вы все сдохнете. где вы все ага, разбежались ну и бегите так и и у нас есть уже лук и железная кирка и в чего одеться так короче сейчас еваемся беремся где еще кажется щечем а нет еще что-то нету уголь все больше ничего смещать не надо и так куда бы мне сейчас ай не лагай пойду в джунгли в тот храм да блин, почему в джунглях так лагая будет так лагать в джунглях, тогда я вообще записывать не буду. Вот в этих биомах. А то на них лагает. Очень сильно. Не лагай. Не лагай. Не лагай. Не лагай. Не лагай. Так, все тут должно быть что-то о, воу, воу, воу, воу, ч меня бьт? Ну, они ч это просто расстанчик. Та-да-ту. Блин, у нас нету места. А хотя есть. Все мне сейчас все равно. Кто ч мне будет бить? тут нить если вы не заметили так что я хочу сделать ну, как там удочку точно и выкинуть всю еду нечестно заработал так ну все в принципе все забираем ну, если что, блоки тут подобывать. Ну, они мне не нужны. Тем более, у меня места нету. Ну что ж, вот и сходили мы туда. Так, теперь надо выкинуть все лишнее. Так, вот это вот, вот это. Вот это и вот это вот. Все корова. Мне надоела. Все. О, какая у Бабы. Не нам пригодятся. Могай, блин. Все. Мне интересно, почему он так светится, когда его добывают. Ну, он так чуть-чуть светится, но как бы не светится. Так, теперь. Ну, добудем еще коровины. Стой, стой, корова. Стой, я тебя добуду своим мечом. Ну, а -а -а. по крайней мере, она замирала в прикольной позе. Так, все есть, это есть, это... И теперь э, еще одну корову короче всех коров я тут сейчас поубиваю ну, обкакались какого бобами либо это не они нет это они ага попытаюсь спрашивать я думаю то что сейчас поменьше лагов стало до да, корова когда они в лесах. Так, яблоко О, тут валяется яблоко а -а -а, не лагай за что за что у меня лагает Короче, просто идем и убиваем всех. Еще шахты. Ага, и за что? Лишь из-за того, что тут этот глупый биом. такими лагами короче сейчас буду в деревне все я в деревне и я думаю то что зачариваю свои вещи так открывайся. так ну, не знаю чего кирку эффективность отлично здесь нормально не знаю чего тоже 5 теперь броню все я думаю то что я все таки на русский Так, все я перевел на русский так, и я думаю, то, что лук тоже надо защищать все. Ну, окей, неплохо. Прочее все к ним. Пронесся к ним, Ну, то же самое. Я не знаю. Я думаю, что тут где-нибудь дом. А рядышком построю. Где-нибудь. Где-нибудь около нет. Не около джунглей. Что точно то так. Да, дача. Кибен на насекомых за выбор. Ладно, не буду этим ничем пользоваться. сдохни. Там где бы где бы сделать мне дом свой родной дом постройка его тут. Но пока что сделал только основную фигню. Так, все, ну и вот так вот. В принципе, больше этого дом и не надо сделал такой средненький так теперь мне надо шахту какой нибудь вот так вот это вот оно будет все с эффективностью намного быстрее ну лучше камни добудем. У нас есть куда ложить камень. Бывают такие проблемы, что вообще некуда. Там 22. Ну, ч ⁇ же не берется? 5. Ну, еще немного. дерево я предпочитаю добывать большие большие деревья потому что не надо бегать туда-сюда чтобы добыть много досок достаточно просто по одному дереву ну и так все сейчас я наверх опять же ты пах ⁇ так нет так 71 не знаю где-то 90 напишу так и 20 Ай, блин, все мы наверху. Еще немного досок до стака. Еще 14 Ну и все ю -ху! Только все надо поставить С полном полевой деревню. Все так, все мы Так, спугает. все поставили. И поставлю где-нибудь сундук. Так, а бы выкинуть? Чего? Мне не надо. Гнила плоть. Точно. Так мне достаточно. И теперь надо делать вот дома осталось. Мы сейчас уже и делаем так, и сейчас вот это вот. И все. Наконец-то дом доделан. И вот. Так, сюда сундук. Нужен верстак. Так, все, попытаюсь сюда залезть. Зачем не знаю? Все равно. Так, где мой верстак? Кто украл мой верстак? И где он? Ну, ладно но где он? Ну, короче, он у нас от украду украл. Сдохнет, сдохнет, сдохнет. А, -а, а, он у меня, блин. Ну, по крайней мере, он у нас от их взял. А, Есть еще дополнительный верстак. Уй! Так куда вторую одевать? Не знаю. Сундук еще один. Берись. Его заделано. Открывайся. Так, все. Вот, Печку еще точно. Раз, два, три. Все. Так вот, так вот, как я привык. Всё. Так, все сюда топливо, сюда, и вот сюда. Так, сейчас вот так вот, и вот так. Так, ну, значит, тут будет 9. Тут 8, и тут тоже 8. Едем. И надо еще печки. Достаточно. И железное ведро сделать. Так, все, три как раз. М -м -м. Блин. Уже были ресурсы, Вот лук я сюда, кладу. а этот я думаю выброшу. Дед меня. Так как бы мне это все сделать? Точно я сделаю это на крыше. Так крыша будет ну, из таких же досок. Выбирать не из чего. А, досок не хватило. Придется еще идти. Все так это как-то не гормонально то есть не связывается полу джунгли полу болото. Поэтому всегда надо делать запасные инструменты. Воу-воу-воу! Ч это? Прикольно багнулась. Ну ладно. Пусть это так остается. что тоже кустик и из тех деревьев тоже все добываем пытаемся добыть куст нет остальное никак ну, у нас есть 32 и два стака значит Понятно. все долго. Короче, это за кадром сделал Как я не доделал, мне пришлось вот так вот все оставить. Не знаю, что делать больше. Все, вот тут вот где-то двери будут. Сейчас еще досок немного и все Так вот, а? Почему? на дерево. Вот на это Лагай. Ну все. Вот, вот, вот все. Не буду больше на таких биомах играть. Даже если это мега супер интересно. Но я все равно не буду. Все. Спам работает. Не лагай. все добываем пшеницу. Мне кажется, только две надо. Либо одну. Так, что выкинуть? Ну, не нужны. Ага. Уже надо ели я, Телаги Так, надеюсь, я не забыл Как эти печенья красятся Вот так Все Так намного больше Гладинок прибавляется И самое главное То, что пшеницы Надо меньше тратить Снизу все сюда, сюда так чего нужно, но не нужно. Ну и, а, точно, это же вот так вот делается. Все. Теперь у нас есть кровать. Вот так вот. И, не знаю, поспать что ли. Все, вот так вот сделаю. И это значит, у меня будет путь наверх. разбалгалась. постимуть. Только мы будем деревянная. Все и вот сюда а покело все так и не знаю что теперь читерить что-нибудь например морковь которой у меня нету или еще что-нибудь двери сделаны и теперь ступеньки у него вот так вот хватит так все я думаю что тут лучше дождь землю положу. Вот это золото. Хотя мне бы хватило на золотое яблоко. Вот это вот. И эффективность. Не знаю. Хлеб положу. Еще доски. Мне надо, нужна лопата. Все, и сейчас добуду это закатывать. Так, все, я добыл. И думаю думала, мне уже не нужна. Так, все, видим, Закрываем. Так, чего теперь? М -м -м так. Не знаю, как. Ну, я пошел добывать пшеницу. нечего. Если ты вот соберешь, я тебя убью. Вот убью тебя. ждет когда вырастет. Иди, гуляй. Не лагай. Так, точно. Зветулик кузинцы почти что не видно. Так, все. Я думаю, то, что мне еще мотего нужно и все. Так, М -м -м. так а, точно лестница. Так, все, берем лестницу. заводит и здесь мне хватит да мне все-таки хватило так и не знаю куда эту лестницу сюда вот вот так темное место точно тут колодец, блин. Я думал вполне. Сейчас бы так сломал. И все. не не нет Нет. Не надо. Хотел сказать, не лагай. Уже привык к этому. Все, теперь у меня есть место. Откуда можно воду брать? Все. Свиндру воды, уголь, чуть-чуть. Там где бы мне сделать огород? Там где, где бы мне его сделать? Не знаю, прям на болоте сделаю. Прям на нем. все так начинаться будет вот тут вот. Так, и как всегда я забыл сделать матригу. палки, все палки есть, все матему, ну и запасной, все, так угули сюда, это сюда, туски вместе Вот так вот. Все. С кем сразиться? Так теперь не знаю вытянуть что ли этот упор. Нет, я его все-таки доделаю но ну, а пока что буду доделывать свой огород. 2. раз два три четыре раз два ну, мне хватит все вот так уже вот сделал специально все пока что вот такой вот огород будет небольшой и пока что посажу сюда как там пшеничку все ровно на два ряда хотела Короче, я сейчас возьму и так все взял и вот этот вот тоже землю взял как это называется мицели я думаю сейчас вот эту вот так доделаем и все и будем уже заканчивать Эти ряд осталось доделать. Ну, то есть еще три вот этих вот. И я, кажется, не так сделал. Ну ладно. Значит, не так будет. Все, там кажется гриб. Быстрее за грибом, быстрее за грибом, еще быстрее, пока его не собрал, кто-то другой. Все, есть.